Здравствуйте, я Олеся Люшенкова и в этом видео я буду рассказывать о рабочих программах, которые предназначены для детей с ОВЗ. Я работаю вот по такой программе. До этого я сняла видео, в котором рассказываю о том, что работаю по программе для детей задержка психического развития вариант 7.2. С такими детьми работают не 4 года, а 5 лет. А, смотрите, обратите внимание, здесь один а здесь один дополнительный класс. Итак, немножко расскажу о программе. Доступным языком видео будет полезным для родителей и для учителей, которые работают по адаптированной программе. Если, например, в классе в норме да, есть ребенок, а может быть и два, со схожим диагнозом, то тогда вы можете меня послушать. Вам будет полезно. Смотрите. Русский язык. Все учебные предметы по содержанию. Их 8 и 3 коррекционных курса. Очень интересно послушать. Значит, русский язык. Какие предметы вообще изучаются? Литературное чтение, математика, окружающий мир, музыка. Изобразительное искусство, технология, физическая культура и коррекционные курсы. Работает с такими детьми логопед. Это коррекционный курс логопедические занятия, коррекционный курс психокоррекционные занятия и коррекционный курс ритмика. Это используется программа для детей, которые работают в первом классе. И учителю это тоже полезным а вот это второе, второе содержание это для тех родителей и учителей полезная информация которая попадают уже из первого класса в первый дополнительный класс так значит в рабочей программе здесь есть пояснительная записка я очень коротко рассказываю об этом дальше учитель предусматривает Варианты продвинутых и минимальных знаний, поскольку усредненный, не учитывающий потенциал ребенка и меру испытываемых им трудностей, подход к обучающимся ЗПР непродуктивный, непродуктивен. Дальше, что еще? Следующее. Важнейшим разделом всех примерных рабочих программ является календарно-тематическое планирование. Это КТП, календарно-тематическое планирование. Оно проведено по четвертям и с выделением часов на четверть. Значит, учтите, что само календарное планирование, оно дано в рабочей программе по четвертям. Вот так оно дано календарно-тематическое. Но по урочного планирования нет. Его составляет сам учитель, учитывая особенности детей, которые у него есть в классе. Значит, что еще я хочу вам рассказать? Самое важное, просят родители обязательно планируемые результаты, планируемые результаты, планируемые результаты, Изучение учебного предмета. Я сейчас буду рассказывать о планируемых результатах, то есть, те результаты достижения, которые должны быть у ребенка в конце учебного года. Это у нас это у нас русский язык. Возьмем русский язык, русский язык. Итак, русский язык. Планируемые результаты нахожу. Во-первых, пока я листаю, расскажу вам о том, что хорошо бы, конечно, чтобы дети уже знали буквы, умели их писать. Но, к сожалению, когда дети приходят в класс, они не могут все работать одинаково. Да, я согласна, что приходят дети, с которыми родители провели предварительную работу самостоятельно или в, сад, в саду, я не знаю. И дети уже начинают писать. Да, элементы букв, сами буквы. А вот когда дети у нас неподготовленные пришли, то есть по разным причинам, то ли это психологические особенности детей, то ли это просто какая-то педагогическая запущенность со стороны дошкольного специального образования, это уже, конечно, другой вопрос. И хочу сказать, что дети, которые имеют разли различные особенности в психологическом развитии, должны Учиться в специальных дошкольных и э, школьных учреждениях, где наряду с общими задачами решаются коррекционные задачи по обучению таких детей. А я вам рассказываю о том, что должны дети знать по русскому языку. Русский язык. Русский язык в конце учебного года. В конце первого класса знает все буквы. Гласные буквы я показываю для некоторых родителей. Да? Гласные буквы это такие буквы. Я их, кстати, показывала в предыдущих видео, с чего мы начинаем. Гласные буквы А, У и так далее. Вот они, примеры гласных букв. Дальше. И согласные буквы. Согласные буквы. Вот, пожалуйста, согласные буквы В. да Те буквы, которые на своем пути встречают преграду и, конечно же, это в идеале они должны знать все и согласные, потому что дети с недостатками в развитии речи, то есть у них наблюдается коррекция. В, разговор, в разговоре они звуки не называют, соответственно, и букву они не назовут, и слух не прочитают. Это учитывать тоже нужно. В идеале все буквы ребенок должен знать в концу первого класса. Не первого дополнительного, а первого класса. Дальше. Различают гласные и согласные. То есть на какие две группы можно разделить буквы, да, предлагается ряд букв, это буквы, например, у нас, вот они, гласные, да, и вот они, согласные, тоже рядышком, согласные, согласные буквы, раздели, то есть я могу перемешать, вот такой прием использовать, я перемешала, да, а ты раздели, выложи, где гласные, где согласные. Не только они должны раз различать буквы, но и звуки. Для этого им нужно, конечно же, знать о том, что А, да, звук А не встречает на своем пути преграду. Например, звук Т встречает, какую преграду встречает этот, да, звук Т. Можно характеризовать и писать, что мешает, что преграждает для произнесения этого звука. Дальше. Выделяет звонкие и глухие. Звонкие и глухие мягкие твердые согласны обозначает их схематически выделяет звонкие и глухие вот вам звонкий м да глухой глухой вот он с так дальше мягкие твердые это я вам произнесу например м дальше с это мягкие а твердые м с Обозначает их схематически. Схематически можно обозначать с помощью кружков. А еще у меня есть я просто... Вот такие кружки, они разного цвета. Зеленый, синий, белый, когда еще только начинаем изучать звуки. И еще у меня есть квадратные красивые схемки. Они могут быть красного цвета, синего и зеленого. А также слоги слияния. Я тоже их буду показывать в следующем видео. Дальше я еще расскажу вам о том, что ребенок должен делить на слоги слова. Планируемых результатов достаточно. Я вот сейчас примеры приведу, а потом я просто перечислю остальные планируемые результаты. Это важно знать родителям, потому что они требуют от учителя, Учитель требует от родителей, ребенок не может выполнить, потому что не имеет определенных навыков или социально запущен. Может быть, не воспринимать учителя, восприятие на слух плохо развито. Причин может быть много, но планируемые результаты составляют практики. Поэтому давайте послушаем, что же в планируемых результатах еще есть. Делить слова, слово на слоги, то есть, например... Слово «Тамара» – «Та-ма-ра». Или «Воробей» – Как мы будем это делать? Мы можем с помощью хлопков, да? ва Или, допустим, «Тамара». Та ма -ра". Дальше. Дальше я просто перечисляю. Примеров приводить не буду, потому что в следующем видео я буду приемы показывать, игровые, как ребенку Нужно, можно научиться писать ребенку с особыми возможностями здоровья. Итак, выделяем голосом ударный слог. Называет последовательность слогов и звуков в слове. Составляет и декорирует схемы слова. Это все в планируемые результаты в конце первого класса входит. Умеет писать все заглавные прописные буквы. Но это если хорошо работает рука и хорошо развита моторика руки. Может списывать с печатного текста. А чтобы научиться списывать с печатного текста, нужно научиться списывать буквы с печатного текста. Употреблять заглавную букву в начале и точку в конце предложения. Использовать заглавную букву в именах собственных. Соблюдать правила написания. Жи, ши, чу, щу, ча, ща, Слушать и понимать задания. Небольшие тексты. Может самостоятельно составлять предложения по картинкам, отвечать на поставленный вопрос, задавать вопрос. Умеет составлять самостоятельно небольшие рассказы повествовательного характера с опорой на сюжетную картинку. Я даю возможность выучить с родителями, допустим, какой-то рассказик, например, о весне. Да? Наступила весна, становится теплее, люди переодеваются уже в более в легкую одежду, у них у одеты ботинки вместо, например, сапожек, то есть и так далее. Дети учат и рассказывают потом, с удовольствием им нравится. То есть это используется для развития связанной речи. Дальше. Умеет самостоятельно составлять, а, переносит знания, полученные на уроках русского языка, на оформление решения текстовой задачи. Почему вот есть такое, да, в планируемом результате? Потому что когда ребенок хорошо читает, осознанно читает, то он умеет читать задачу осмысленно. И, конечно же, тогда только он научится ее решать. Думаю, что видео мое было полезным. Подписывайтесь на мой канал. В следующем видео я буду рассказывать о том, как учить ребенка списывать, э, начало обучения ребенка списыванию с печатного текста. До встречи!